Итак, всем привет! Решил я все-таки запустить свой плейлист на тему здорового тела. Мои видео будут выходить каждый день 8 часов вечера, где-то примерно минут по 5, чтобы не забирать у вас много времени. Вот. Так что подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы приходили оповещения о новых видео вам. Соответственно, если понравилось – лайк, не понравилось – дизлайк. В конце ролика смотрите будет, будут мои результаты по поводу похудения, то есть что было со мной до, потом что стало. И хотел немножко пофилософствовать на ту тему, что возьмем внимание, например, наших предков, да? Они раньше жили, ну питались очень правильно, то есть у них не было никаких работных продуктов, там сахаров, булочек, беляшей там и так далее. Они Жили там, допустим, собирательством, там, охотились, там, каких-то там зверюшек, птичек там, и так далее. Вот. Но в то время, конечно, можно сказать, то что была высокая смертность по причине, значит, практически отсутствия медицины, а была высокая преступность, там войны и так далее, ну сами понимаете. Ну и вот, к чему я веду? А, к тому, что наша жизнь человеческая на Земле, она идет. Со временем, то есть увеличивается комфортность жизни, то есть увеличивается, уменьшается смертность, там, увеличивается уровень там, медицины, соответственно численность людей на земле очень сильно растет. Вот. И, возможно, мое предположение, какие-то там умные, жадные хитрые люди решили как бы на этом сыграть, там, заработать. Вот. И поэтому. В течение времени там когда у нас э, начали производить там допустим сахар там из свеклы из сахарного тростника там и так далее вот то есть получается что вообще вся проблема в углеводах вот. то есть у нас сейчас очень много производится углеводов которые переработаны это неправильные углеводы, и они, кстати, считаются быстрыми углеводами. По идее, это неестественное питание. То есть неправильное. Соответственно, и неестественный прирост, прирост лишнего веса. Вот. Соответственно, что я хотел еще сказать? Ну, то есть начали вот перерабатывать там муку, то есть раньше, допустим, пекли там какие-то хлеб, там, пироги и так далее муку делали из цельнозернового ну из цельнозерновой пшеницы сейчас это все перерабатывается так, что там нету никакой ни клетчатки ни вот чешуйки вот этой вот у зернышек вот. тем самым они увеличили стоимость продукта они увеличили, увеличили вообще а... среднюю цену как сказать, не среднюю цену, а сам... цену за прожиточный минимум как бы, ну, подорожало, то есть сама жизнь, само питание подорожало, то есть они усложнили этот весь процесс, там допустим тоже сахар, вот они начали перерабатывать сахар, они привлекли к этому больше людей, да, создали рабочие места, там все такое, но тем самым они доступность продукту меньше выросла цена за эти изделия. Плюс они посадили людей на такое нездоровое питание. А сами понимаете, если у человека, блин, лишний вес, ему и вообще для существования калорий надо больше, соответственно, нажрать больше. То есть это замкнутый круг вообще. Вот. Так, ну и что я хотел еще про углеводы рассказать. Значит, углеводы это продукт такой, который дает нам энергию телу нашему, вот и норма употребления углеводов очень индивидуальна, она зависит от возраста, от веса тела, от, от дневной активности вашей там, и так далее, вот. поэтому норму углеводов вообще лучше подбирать по состоянию и начинать там с какого-то минимума, допустим, там, 50 грамм в сутки углеводов. Вот, и, соответственно, вообще выбирать из рациона неправильные углеводы.